Итак, что такое, в принципе, вокальный прием? Вокальный прием это, по сути, то, как артист поет песню. Да? То есть есть вокальные приемы, есть украшения. Ну, допустим, как это с жизнью сравнить? Вот если вы одеваетесь, там, надели платье, туфли, не знаю, или брюки, джинсы, это будет у вас, ну, как вокальный прием. То есть это то базовое, во что вы себя нарядили. А украшения, допустим, сережки, браслеты. там, часы, какие-то аксессуары, это уже как украшение. Также и в вокале, если вы допустим поете вокальным носом, вы можете добавить вибрато, вы можете добавить мелизму, йодда и так далее. Да? То есть это уже украшение. То есть по сути, если вы ставите песню артиста, вы в каждый момент времени должны знать, какой у него там вокальный прием. То есть не бывает так, что артист поет и там нет никакого вокального приема. В любом случае какой-то вокальный прием будет. И здесь бывает так, что вокальный нос, ну казалось бы, да, вот допустим Лобода поет вокальным носом, Брежнева, Гагари, Используют вокальный нос, лорок, но они и так по-разному звучат, но согласитесь, да. И здесь уже вступает э, в ну, как бы выходит на арену э, вокальные фишки, да, то есть, понимаете, человек тоже может одеться, м, допустим, ну надели футболку, там две девчонки одинаковые даже футболки, но сделали разный макияж, подобрали разные аксессуары, уже они будут выглядеть по-разному. Хотя и на то, и на другое одинаковая белая футболка. Да? То есть вот вокальный нос, так как белая футболка. Все остальное как ваша фишка. Да? Там разный цвет волос, пожалуйста, макияж и так далее. То есть вот эти вещи вы должны понимать, что конечно же вокальный нос он у каждого человека будет звучать по-разному. Зиверт возьми да, совершенно отлично она звучит от той же лободы. Почему? Потому что она использует английскую манеру пения. Лобода использует такую технику пения по-крутому, немножечко она такая на крутости, на шарнирах, если так условно говоря. А да? Зиверт, пожалуйста, поет на русском, но ставит себе внутри позицию произношения английских слов. Получается вот такой эффект. То есть Это уже фишка. То есть ваш вокальный нос он тоже может обладать фишкой. Но если вы делаете неправильно правильную технику вокального приема данного если вы не используете базовые принципы вокала о какой фишке может идти речь вам нужно начать прям сначала сначала так Ой, скажите, прежде чем все начинать, надо э, начать обязательно с сальфеджи. Э, если у вас э, плохой музыкальный слух, вы в ноты не попадаете, начинайте с сольфеджио. И параллельно э, можно заняться э, дыхательными упражнениями и э, упражнениями такими базовыми на обстановку голоса. Если со слухом все хорошо, начинайте прям сразу вот с упражнений.